сегодня молодая женщина с массивным эндометриозом, с прорастанием прямой кишки, с переходом на ректосигмоидный отдел, с прорастанием заднего свода влагалища, задней шейки, задней стенки шейки матки, задней стенки матки с вовлечением левого яичника. То есть вот эта сигмовидная кишка. И вот такой массивный спаечный процесс позади матки туда все вовлечено. И начинаем выделять с левой стороны, тоже рассекать спаечки, где холодным путем, где горячий с помощью монополярного электродика и аккуратненько сейчас будем освобождать сигмовидную кишку тоже от Вот я сейчас выделяю между мизоректорной газовые движения с левой стороны видите левый мечточник тут очень хорошо выделяется мы его обязательно должны с вами увидеть тем более фильтрат больше по левой стенке и подвинуть его в латеральную сторону, ввести в зону нашей диссекции, в зону нашего воздействия. Вот что я сейчас и сделал. Вот там видите, как хорошо перестартировано. А вот здесь мы сейчас будем рассекать. Выделяем левый яичник, припаянные кишки, мы видим. Появились фибрии трубы левой, между спаек. были видите, полость. Мы сейчас аккуратно будем двигаться дальше. Контролируя положение левого ученика, путем отсюпа, все аккуратно. И теперь осталось нам небольшие движения сделать вот здесь. И яичник у нас будет освобожден. Мы с вами выделились с правой и с левой стороны. Вот сейчас это правая сторона, вот это левая сторона. Теперь я начинаю отсекать инфильтра от непосредственно матки от задней стенки. Дальше сейчас мы перейдем ближе к шейке матки. И на стеночку влагалища, чтобы оставить этот инфильтрат на кишке. И уже потом будем определяться, куда мы двигаемся. сюда. щетка попадаю в слой между инфильтратом и здоровыми тканями. что это наш инфильтрат, это прямая кишка. Вот это левый мячеточник, мы видим, видите, он какой, как изгибается, сюда идет. Надо обязательно его контролировать, поэтому я с зажимом отвожу начиточник в левую сторону, и вот сейчас диссекцию ткани буду проводить медиальную, контролирую при этом левым инструментом ход начиточника, чтобы нам, вот он, видите, сюда идет, вот он здесь рядышком, чтобы нам не вызвать его травму. Теперь аккуратно делаем туда диссекцию в глубину, это уже стеночка влагалища, которая тоже у нас поражена, прорастает этим непредименным фильтром. У нас здесь будет или шейлинг, или резекция участка этой, этого влагалища. Смотрите, вот эта стенка влагалища, задний свод. У него сейчас введен полулунный клапан. Это инфентрал. Вот мы сейчас аккуратненько-аккуратненько с вами снимаем вот это поражение со стеночки. Потому что в зеркалах практически не видели, что растает, вот видите шоколад, насквозь. Поэтому вот тут нужно будет выполнить резекцию этой стенки, то есть удалить участок влагалища. пешка у нас пока осталась там внизу, мы сейчас работаем только со стеночкой влагалища. Вот смотрите, видите, это дефект как раз стенки влагалища, то есть мы удалили вот этот участок пораженный. Дефект этот не надо делать большим специально, то есть только удалить ту часть которая поражена эндометриозом мы сейчас аккуратненько аккуратненько с вами это все выполняем и делаем сейчас у нас будет клетчатка которая разделяет пространство между влагалищем и прямой кишкой я сейчас возьму мягкий зажим и аккуратно сделаю одно движение которое разделит две эти полостные структуры это теперь смотрите я беру мягкий зажим и вот так вот аккуратно Провожу десекцию, и у меня получается, то есть вот эта стеночка прямой кишки, вот видите, подо мной, вон она там, а вот эта стенка влагалища. Этот дефект мы зашьем, и дальше работать уже будем непосредственно с прямой кишкой. Выделили кишку прямую по задней стеночке, мы видим все сохраненные тазовые нервы, вот видите, они тянутся с левой стороны, справа, они вот под этой Паритальной фассой, которую я вот видите, она качается, ходит, они проходят под ней, с левой и с правой стороны. Теперь сейчас мы до конца кишку будем выделять с левой стороны. Вот это левый мечточник. Вот в этой зоне проведем десекцию уже, чтобы всю ее нам выделить, перед тем, как пересекать дистальный отдел. Зашиваем сейчас стеночку влагалища, то есть там, где мы выполнили резекцию удаления участка аккуратно, видите, на монофиламентной нитью, которая рассасывается за 30-40 дней. Аккуратненько сейчас уберем. Вот и накладываем второй шовчик, тоже заточку Вот, и специальным пушером формируем узелочки. Я выделил кишечку, вот это наши инфильтрата, видите, да? да, вот ниже этого инфильтрата освободил кишку от жировой ткани, завожу специальный эндоскопический сшивающий аппарат, американский MDGA, держите, и вот он прошивает стенку кишки двухрядным швом по три ряда скрепов в каждом ряду, и между ними пересекает ножом ткани, вот так вот аккуратненько сейчас я закрываю. Весь просвет зажал, вот. и начинаю, видите, двигается нож, одновременно сшиваются стенки и пересекаются между этими швами ножом. меня многие спрашивают, почему так долго операцию стоит, потому что вот такие используются штучки, которые стоят сотни долларов. Делаем ревизию тонкой кишки ирлюцикального угла. Видите, то есть я как бы смотрю, что здесь у нас все в порядке, потому что часто поражается эндометриозом тонкая, слепая и череобразный отросток. Вот этот, секунд, это как раз ирлюцикальный угол. И вот здесь мы смотрим с вами череобразный отросток, какой у него укороченный. Вот, и видите, в данной ситуации мы видим поражение эндометриоидное и отростка, отросток. Вот его прям половидное утолщение. Вот он у нас не задевается не сжимается вот и вот конечно нужно будет удалить сейчас мы сделаем еще апендоктомин я рассек спаечки вокруг брыжейки отростка и теперь обрабатываем аппаратом легашу непосредственно брыжей пересекая артерия апендикулярис делаем такое отверстие в брыжейке, и спокойно уже аппаратом регашу и дальше нам останется обработать отростка. Это можно сделать и готовым, можно сделать эндоскопическим сшивающим аппаратом. Мы сделаем более надежно, асептично и быстро с помощью сшивающего аппарата. Теперь я накладываю на кульчу отростка эндоскопический шивающий аппарат. Такой же механизм, только кассетка синего цвета, более тоненькие скрепочки. И закрытие у них несколько иное. Отсосик не дайте для более тонкой ткани используют. Видите, как они V-образно загибаются, эти скрепки. Это лишние, которые у нас остались. Вот. И мы сейчас апендоктонию с вами закончили. Значит, мы сейчас отсекли участок кишки пораженный, ввели головку сшивающего аппарата, водящий конец, а через анальный канал ввели основную станину эндоскопического сшивающего аппарата, с помощью которого сейчас чуть обзор, обзор. Мы Будем накладывать анастоносы Конец-конец между участками толстой кишки. Все, теперь соединяем сейчас между собой, поворачиваем. Видите, соприкасаются два конца. Вот смотрите, мы смотрим с вами на препарат удаленной кишки. Вот это со стороны сирозы, эндометриоидный инфильтрат, видите, насколько, то есть он длиной примерно 6 сантиметров. Дальше я кишочку сейчас скрыл, вот, вот так это выглядит со стороны просвета, это, это раскрытая кишка. Вот он инфильтрат, 6 сантиметров где-то длиной, примерно шириной 4 см. получается. Абсолютно плотный, просвечивается через слизистую оболочку. И вот за счет вот этого своего сужения, вот, у него кишочка была вся сужена и еле-еле, проходимы для эндоскопического аппарата. Понятно, что и каловые массы проходили с трудом. Это два колечка, которые у нас были в сшивающем аппарате. Мы обязательно смотрим их целостность, вот что они у нас не нарушены. Это говорит о том, что анастомоз очень хорошо у нас сопоставился и адекватно лег. Так что вот удаленный препарат, примерно 10 сантиметров у нас длины удаленной кишки. Спасибо за внимание.